Звук. Слово не только отражает внутренний мир говорящего, но и создают имидж, производят впечатление и строят взаимоотношения. Нецензурная брань рассеивает высокие вибрации. Используй только те слова, которые соответствуют твоим истинным желаниям, и они исполнятся. Доброй всем жизни, дорогие друзья! В эфире «Правовед Сибирь» и рубрика «Примеры выигранных дел». Сегодня в нашем видеообзоре будет Краснооктябрьский районный суд города Волгограда. Решение по гражданскому делу, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по общества с ограниченной ответственностью Home Credit and Finance банк Климановой АВ в суммы по договору займа. Значит, здесь Банк перечисляет условия кредитного договора. Представитель Климанова, Климановой А.В. Чегулов А.В., действующий на основании доверенности, возражал против удовлетворения исковых требований пояснил, что Климанов А.В. договор кредитования СОО банк от 8 июня 2010 года не заключала. Суд, исследовав письменное доказательства по делу, приходит к выводу о том, что исковые требования банка не подлежат удовлетворению по следующим основаниям. Значит, судья э, перечисляет ссылки на статьи законов которые вы внимательно тоже читайте дорогие друзья так как на основании вот этих ссылок вы можете составлять встречные исковые заявления исковые заявления значит апелляцию, касацию и тому подобное то есть вообще вот то что мы делаем в видео обзорах наших можно составлять документы также, если вы э, ведете борьбу э, с банками через суд. Далее. В судебном заседании установлено, что исковые требования банка вытекают из заключения между истцом и ответчиком Климановой э, договора о предоставлении кредитов в безналичном порядке и введении банковского счета за номером таким-то, соответствии с которым истец предоставил денежные средства в размере 100 тысяч рублей потребительский кредит для оплаты товара, а также уплаты страхового взноса при наличии страхования сроком на 36 месяцев, а ответчик обязался возвратить полученный кредит и уплатить на него проценты в порядке и на условиях, установленных договором. Однако в приложении к исковому заявлению банка предо, э, предоставил договор заявку на открытие банковского счета такого-то такого числа, а также расходный кассовый ордер, за таким-то номером. При таких данных заключение договора о предоставлении кредитов в безналичном порядке и ведении банковского счета, о предоставлении Климанова денежных средств сроком на 36 месяцев материалом дела не подтверждается. Согласно пунктам 1.1.2, приложение к положению Банка России о порядке предоставления кредитным организациям денежных средств и их возврата погашениям, 31.08.1998 за номером 54П. При предоставлении средств наличными через кассу в расходном ордере указывается дебет счета по учету предоставления кредита по лицевому счету клиента кредит балансового счета за номером 20 2022. Касса кредитных организаций. Исходя из представленного договора, номер счета указан такой-то. Исходя из расходов кассового ордера в дебете, который указан в счет такой-то, факт получения денежных средств по счету договора не подтверждается. То есть, дорогие друзья, обращайте внимание, какие у вас счета. Также вы можете посмотреть дополнительные материалы в рубрике «Интересные», что касается вот этого кода 810. Ну, соответственно, эти коды вы тоже должны все рассматривать в своих делах. То есть здесь судья уже идет в тонкости бухгалтерского учета. Смотрит. Не каждый судья на такое идет. При таких обстоятельствах у ИСА не могло возникнуть право требования ответчика Климановой АВ досрочное исполнение всех обязательств по кредитному договору за номером таким-то от такого числа, заключение которого между сторонами материалами дела не подтверждается. При таких обстоятельствах удовлетворение исковых требований ОУХОМ Кредит энд Финанс Банк, Климана на суммы по договору займа надлежит отказать. Силу статьи 98 ГПК РФ в стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 96 настоящего кодекса. И, соответственно, суд решил вот это арене требований общества с ограниченной ответственностью суховым кредитом Банк Климановой о а взыскание суммы по договору займов отказать. Вот такое вот решение. Вот. А рубрика «Интересная», о которой я вам говорил, недавно опубликовали видео, также документ, вот, заходите на рубрику «Интересная» здесь есть видео бумеранг коды валют ссср 810 и рф 643 переводной рубль вы можете посмотреть видео также перейти на youtube канал youtube канал и под видео и под видео можете скачать этот документ который находится на google диске вот здесь вот в этом месте Так. Ну а кому нравятся наши видеообзоры, ставьте, соответственно, Люба. Большой э, палец вверх. Подписывайтесь на канал. Делитесь этим видео в соцсетях. Соответственно, скачать. Вы можете документы под видео. Есть ссылочки. На Google Диск. Это на сегодня все. Я благодарю вас за внимание всего хорошего.